Преподавательского университета предложила работать, сказал, что нужны пилоты, ну, на инициативе решил помочь. Ну, тренировки два раза в неделю меня вызывают, я вот приезжаю, впечатление хорошее, коллектив хороший. Стараемся чередовать здесь, в Шуклинке, еще на Дамбе в щетинке. там вот асфальт. У нас получается один день вот грунтовый такой круг а с набором высоты, а на дамбе там асфальт ровно. У нас вообще весело с душой, с таким хорошим спортивным духом. Но я вообще человек от спорта, ну не то чтобы совсем далекий, но в общем с велосипедом не дружна с детства. Последний мой велосипед был четырехколесный конек-горбунок еще в советские времена. Вот. И больше как-то велосипеды белый ну, тренажер не в счет. И как-то я когда пришла, думаю, ну ну куда я пришла? Ну что ж я такая, вот. Потом решила: ну все едут, и я еду. И, и еду, и вот, еду до сих пор, уже второй месяц. По шоссе у нас в Абаяне будет мемориал Клевцова в сентябре. Мы там планируем так же, как в мае, категорию для тандемов делать. Вот И, возможно, тоже осенью у нас здесь в Шуклинке постоянно кросс-кантри, свой, да, по велоспорту. Тоже, в принципе, я вижу, что возможно сделать тоже для тандемов категорию здесь именно.